Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный D51 кранового типа, в комплекте с головками рукавными GR50, которые крепятся к рукаву при помощи обмотки мягкой оцинкованной проволокой. Материал изготовления полотна – латекс, также внутри рукав имеет резиновое покрытие. Материал изготовления соединительных головок – алюминий. Стандартная длина для пожарных рукавов – 20 метров, сберегать рукава следует смотанными в бухту.